что за лаги а Меня лагает так всем привет с вами а -а, дюха мы сегодня выживаем на серве с моим другом да вот он, он рядом со мной стоит его шненик я не помню его шненник. вот его шненик высветился его шниник так ну все начинаем выживать что мы будем сейчас делать а Дружочек мой, не знаю, что мы поделаем. Пошли. Давай, что мы поделаем? Да куда? Мы, кстати, вот на этом сервере тут разрешен флухак. Ну как флухак? Не флухак, а просто флай. Когда там а, в что спавна, там есть такая кнопочка. Кстати, куда мне сейчас и надо сходить? Потому что у меня он отключился. Так сейчас я приду и ну, так. Да я с отходом там прописал. Yep, yep. Вот Давай. Вот у нас появилась флай. Теперь мы можем летать вечно, вечно. Так, все, я здесь. Давай, ты где он? Я иду к тебе. Ну, как иду, я лечу к тебе. И мы сегодня выживаем на сервере. Как он называется? Не помню. Мы играем на сервере под названием не помню. Пошли на, пошли сначала варпы, ты чё? Все, хоть тихо, тихо. Варп, так что какие тут варпы? Болт, мисс, на зеза. Кораби, Кора... корабли, корабли, блин. ПВП шёл. Ой, я на корабли пошел. Слышь ты, я, а... на это вар Черт возьми. Все, я на корабли. Так это? Ой, я на корабле. Вар... Блин, ч у меня с Майном? Почему он так О. протягивается? Ч ты здесь? Да-да! Не, я говорю, ты на корабле. Да. А вот да. все ты у меня появился. Так, давай. О. Какие тут а, парашюты, крутые. Ты ч дурак парашюты? Это парус. Да блин, карайс. Да это ты дурак. Так ну ладно, все пофиг. Идем дальше. Я бы, я, я бы это удивился, если бы он был не заприваченный. Но он запривачен. Это плохо. Если бы вы эти парни не взяли тут может, давай на кухню. Я бармен ты этот. Можно эти тебе... угии. Не надо меня бить. Ладно, все, пошли. Так, сейчас подожди. Все, пошли. Ч, куда идем? Не придешь, не придешь, не придешь. Как прошел? <смех> блин, меня телепортирует. Ну, меня тоже надо, когда я только лечу. Я да? на, бо... на больницу пошел. это возле моего дома. Больница, больница. Почему больница? Ну, больница. А, слышь? Это типа заброшенная, да, больница. Наверное, я не знаю. Да ты ч ⁇ меч подобрал, блин? Я... А, она. Я его кинул, хотел подобрать. И ты его забрал. Я пошел. В... О, -о, -о! А, зомбаки тут чарк. Ой, тут качалка. Иди сюда, открой меня, а то я застрел. где ты, ты, чудо? Да не, уже я уже телепортнулся. Я просто взял туда, зашел в комнату для психов, где губка. Тут вообще зомбаки. Давай, где? Вот тут. Ой, сори. давайте спавни, Чего вы, а? Че вы? Сыти, да, сычи. Так, что я прикрой меня, мне надо кое что, -что сделать. Зачем тебе прикрываешь? Ну потому что там все еще всякие. Скажи, стой, стой на месте. Ну вот передо мной встал, встань. У тебя не больше сил. Т. Х. Что у тебя там еще какой-ник. Т. Т. Х. Набери. Ну набрал. Вот. Т. Х. Т. С. К. У. Л. Да Подожди, стой. К. Лине. Не. У все окей. Что ты хотел? Слышь, бьюки лауры, нет? А я не тебя бьюки лаурой. Я думаю, кого обид. Ты зомбака бил. Да? Вот тут рабочая. Наверное. Извините, то, что мы читерим, но просто мы с самого начала того, как мы начали играть в мы скачали читы. А удалять неохота, потому что их потом опять скачивать. Мы же не на камеру тоже играем. Да -мо. А! Я тут одни зомбаки, идха. все, иду, иду. А... Где их тут только нету. Что Полно? за фигня? Где? А там лестница идет, идет Наверх лестница не проделана. идешь на эту лестницу и падаешь вниз. Ч, дурак? Ну и проще тупо тупо взять и взлететь. Блин, тут каяки лаура не работает. А, это тварь, работает, у меня работает. Смотри! Пу -пу -пу. Ну иди сюда. Куда-нибудь вот сюда. Стоп. Блин, не могу убить, пошли. Нажми на f7. На f7 нажми. О, я куда-то зашел. На f7 нажми. Зачем? И че? Вот, пиши мой ник, короче, я прям перед тобой стою. Напиши мой ник. В Подожди. А, в А Д Д пиши, чтобы ты меня не бил скиллоры. Я вообще не пользуюсь дюха. Я же не ты, чтобы скиллоры убить. Ой, точнее не Стас. Не, но ну я тоже скиллауру бью. Но когда меня реально кто-то Ну, я вообще никогда не бил Вот, смотри, убил скиллоры. Вот, иди сюда. Пошли, выйдем на холм. Я... ты поехайся ко мне. Блин, у меня светхом-то прописано вообще. Ух, поймёшь, так ты у меня дома попиши. <связывая> вот, смотри. Да. Вот Ай-яй-яй, ей Я тебе сказал же, что работает. Да ты возьми руку в руку. Ну, давай. Обей меня. Че? Да не и так без скилла рубей. Ну. Не бьет. вот сейчас один раз ударил только. Ну судьки. Срок... Два <связывая> раза ударил. Он бьет. Правда с руки, с руки просто беспонтово. Да не всегда он бьет. не сюда! Там, полетел я куда-нибудь. Аааа, -а -а а -а жги! Да не меня жги, дурак! Что ж ты меня поджог Слышь? Ч? Ты меня сам поджог я не виноват. Ха-ха! О, я типа тебе ударю. Ну, ты зря это сделал. А что будет-то? Улучшен ну, фигов. Ты килауру давай, офф. Okay. Окей. Ну, вещи, если че, мы отдаем. какие косых. От меня влебешь. Ну, все, я тебя дальше бить не буду. О, чувак! Ты ч ⁇ Ты ч ⁇ хамода? Одно хп осталось. Блин, сейчас бы мне лук. А мне бы еще хп. Ты драй, драй, драй, драй, драй, Рин, Рин, Рин. ты куда улетел-то? Сыр. Я курицу нашел. А ты где? Рин, я Рин, Рин, о Рин, Рин, Рин, Рин, Рин, Рин, Рин, Рин, Рин, Рин, Да что все, короче, все узбагойте сейчас. Все, все я, у тебя... я, я у тебя не сдох. Я тебя в доме, короче. Чего у вас, че к чему у вас идет открытый люк, открываешь люк и выходишь на крышу, зачем вам на крышу? Я не знаю. вас какой-то Да это я. А что я? я, там, я там, не отвечает. Вот и я тоже пошел. Туда. шахта да это я идею. не не ну, реально крутая и все и дальше нет шахты есть еще лазовик копаем. окей дюх ты хоть покажи зрителям какие какой у нас чит-то в руле -то, покажи как он действует